Всем привет, с вами Ариэльм Сервис, меня зовут Алексей, и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты. Сегодня 24 день нашего отчета. Давайте запишем данные. Переходим на сайт 2.0. Обновляем страничку. Берем наш подтвержденный баланс. Вставляем в калькулятор. Прибавляем к нему неподтвержденный баланс. Так, открываем табличку и прибавляем все выплаты, которые были с 31 августа. Записываем данное показание в табличку дохода. Сегодня у нас 23.09.2017. Теперь записываем данные, количество намайненного по декрету, переходим на сайт coinmine.pl, обновляем страничку. Видим, подтвержденный баланс у нас составляет 0,2608 декрет, неподтвержденного у нас нет, соответственно, все приплюсовалось записываем в табличку теперь записываем курс эфириума на сегодня заходим на сайт CoinGecko, курс эфириума обновляем страничку и видим что курс эфириума нас на сегодня составляет 16 тысяч девяносто рублей Записываем курс декрета на сегодня, заходим на сайт CoinGecko курс декрета, обновляем страницу, видим курс декрета у нас составляет 1964 рубля. Теперь записываем наш профит, сколько мы наманили за 24 дня. Берем наше количество эфириумов. Вставляем в конвертер валют. И получаем 2814 ,12 рублей 12 копеек. То же самое делаем с декретом. Берем показания. Количество намайненного декрета, вставляем конвертер валют и получаем 512 рублей 42 копейки. Как видите, курс по эфириуму у нас вырос и по данным показания у нас получается, что за сегодня мы намайнили на 280 рублей, а по декрету мы намайнили на 35 рублей. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что подписываетесь на мой канал, пишите свои комментарии, в комментариях мы все обсуждаем. Для тех, кто только впервые видит мой ролик, читайте описание, в описании есть ссылки на все дни эксперимента. Обязательно посмотрите первый день эксперимента, там правда 19 минут, но уделите время, либо перемотайте, посмотрите, там будут рассказываться какое оборудование. И что именно я маню. Все, всем спасибо, всем пока. Завтра будет новый отчет.